Просто укрепление доллара на международной арене – явление, которое ставит под удар многие национальные валюты. Агрессивная политика США в этом году подтолкнула доллар к 20-летнему максимуму. Каждое государство ведет собственную политику укрепления своей национальной валюты. Но пока что доллар имеет большее влияние. В частности, юань продолжает нести самые большие годовые потери по отношению к доллару с 1994 года. последние годы Китай старается немножко переключить свою контакт фокус своих интересов с внешних рынков на внутренний, то есть внешние рынки по-прежнему, конечно, важны, да, то есть, но внутренние сейчас для них становятся более важными. Соответственно, чтобы чуть меньше зависеть от мировой конъюнктуры, в частности от Соединенных Штатов. Вот. Поэтому, когда вот, торговая война была с э, Китаем, на Китай это уже не так сильно повлияло, как могло бы, например, в э, несколько лет ранее, да, то есть, потому что Китай уже чуть более стал автономен, он, соответственно, меньше стал зависеть уже от. Соединенных Штатов Америки. Накануне крупные госбанки Китая продали большое количество долларов США с использованием комбинации своповых и спотовых транзакций. Соответственно, валюта была продана практически моментально. Такие быстрые меры спровоцировали моментальный результат. Форвардный курс обмена упал до 6,95 юаня за доллар. Я боюсь, что у других экономик, сейчас Китая, нету столько средств, в частности, нет столько долларов. У Китая огромный был торговый профицит. Благодаря чему у него скапливались то есть многие годы э, он продавал намного больше на мировых рынках, чем покупал. Благодаря этому у него скопились огромные э, долларовые запасы. Да. А так, вот, например, европейские страны, они не обладали такими большими запасами валютными. да. Поэтому им будет сложно осуществить. Такие же меры э, поддержки, которые проводят Китай, Китае. То есть у них просто средств на это можно не хватить. Эксперты отмечают, что все больше стран стремится к укреплению собственных национальных валют. Однако результаты ведения такой политики станут явными еще не скоро. Пока что доллар укрепляется на мировой арене, хотя крупные игроки, вроде Китая, Японии и России, способны повлиять на обесценивание доллара. Смогут ли крупные державы договориться, объединиться и изменить баланс, покажет лишь время. Маргарита Михайлова, Универньюз.